Следующим нашим шагом будет подобрать оборудование и разместить его в данном помещении. Оборудование для шиномонтажной мастерской продается огромное количество. Я не буду особо рассказывать о нем. Покажу только самое основное, без которого вы просто не сможете работать, и минимальные цены, которые я нашел. Опять же, все оборудование новое. Подержание, я думаю, должно быть стоить намного дешевле. Как вы видите, цены абсолютно не маленькие. И не каждый, даже имея средства, хотел бы вкладываться в такой конкурентный бизнес. Но если угадать с местом, то достаточно быстро можно за один сезон окупить все это оборудование. Или если вы имеете гараж, достаточно проходимый в месте, можно не заниматься ни баллосфировкой, ни подкачкой колес, и заниматься только сменой одной резины на другую. Конечно, при этом вы сэкономите на оборудовании, но особенно большой прибыли ждать не стоит. Хотя в любом случае это может быть неплохим стартом для дальнейшего развития. Но все-таки, если вы решили открыть полноценный шиномонтаж, обязательно в вашем бизнес-плане пропишите, что вы будете конкретно делать. И также нарисуйте схему того, как будет ваше оборудование расположено в вашем шиномонтаже. Еще не забывайте, что нужны расходники. Это перчатки, различные заплатки, камеры при необходимости. Может быть это и мелочь, но они просто необходимы, чтобы не терять клиентов. На шагом шагом будет подбор и даем персонала. Для начала хватит всего двух специалистов, которые будут работать посменно. И, конечно, они должны уметь работать на оборудовании, которое расположено в вашем этаже. И еще ни в коем случае не отпускайте злоупотребления и напитками. Все-таки автомобиль – вещь опасная, и недовернутые болты в итоге могут привести к трагедии, впоследствии которых могут лечь и на ваши плечи. И тем самым мы приобрели с вами помещение, расположили в нем необходимое оборудование, наняли рабочих, повесили вывеску и потратились на рекламу, теперь можно открываться и только ждать клиентов.